не гречку надо было покупать, бумага. Это уже не шуточки. Золото, кстати, за это время ни не подорожало. Нефть и газ будем отправлять бесплатно. Фиг вам. Противостояние, эмбарго, ревущие 20 -е. Это все будет до 26-го года. Приготовьтесь. Привет. Вчера нас не было в эфире. Собирался с мыслями. Но сегодня я вас завалю новостями. Нефть за рубли, а? Газ за рубли. Че? Рено уходит и биржа, конечно же, открылась. Но давайте обо всем по порядку. Начинаю, как обычно, с хороших новостей. Итак, еноты и енотовидная собака Буба проснулись в московском зоопарке. Ха-ха-ха! начинается, такой хуй какой В общем, россияне с 30 марта смогут ездить в Монголию и Казахстан через сухопутные участки границ раньше они были закрыты. На этом хорошие новости. Все. Не хочется мне продолжать этот выпуск. Новость недели. Владимир Путин объявил о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Рынок сразу отреагировал и цена на газ в Европе поднялась до 1350 долларов за тысячу кубов. Страны примолкли. Например, японцы вообще сказали, мы не знаем, что с этим делать. Австрияки тут же сказали, фигня полная, полная фигня, у нас контракт в евро, будем платить в евро. На что осведомленный источник сказал, ну, мы эти евро отправим назад, пусть платят рублями. Есть две версии от экспертов, что будет дальше. Первая версия такая, знаете, мы всех победим. Говорит, все будут покупать рубли, и курс доллара, значит, к рублю на бирже опустится до 50. Вот и все. Потому что всем будут нужны рубли, чтобы рассчитаться за газ, потому что вот долларами не берем теперь больше. Это первая версия такая, да? Ну, звучит как-то очень фантастично, прямо скажем. Ну, вот. Вторая версия. Ну, вы знаете, да, что Европа взяла курс на отказ от российских энергоносителей. Ищутся альтернативные источники, и хотя Европа быстро не может это сделать, тем не менее, если поставить такой целью, и долго копать, вы знаете, да, вода камень точит и так далее. Поэтому некоторые эксперты опасаются, что такая позиция России приведет к тому, что скорость отказа от российских энергоносителей будет еще быстрее. Но если третья версия, которая бьет все предыдущие, будьте сейчас особо внимательны и не падайте со стула. Итак, бывший посол США в России Макфол предложил предложить демократическим странам брать нефть и газ из России бесплатно. Американский дипломат считает, что Россия должна экспортировать нефть в демократические страны, а получатели должны удерживать оплату до тех пор, пока не закончится российская спецоперация на Украине. После этого решение за Путиным прекращать поставки или нет, так и заявил. В общем, короче, нефть и газ будем отправлять бесплатно. Вот. А потом, когда вот э, все закончится, потом они решат, заплатить или нет. Были вот времена, когда Россия поставляла странам Африки какие-то там, ну, не знаю, оружие, продовольствие, еще какие-то там технику и так далее, мосты строили, атомные станции и так далее, и накапливал так называемый долг, и который потом списали. По -моему, что по-моему, что 100 миллиардов долларов, долго, по-моему, Россия списала, э, значит, африканским там странам и вообще вот, ну как бы в мире. Вот. Поэтому, на самом деле, это старая добрая традиция России — что-то кому-то бесплатно поставить, а потом списать долги. Я надеюсь, в этот раз они что-то придумают, чтобы бесплатно ничего не поставлять. Иначе, если Макфол оказывается прав, ну, ребят, тогда я вообще не понимаю. Хочу тебя спросить, как ты думаешь, иностранцы будут платить рублями за российский газ, нефть и так далее? Или все-таки скажут, фиг вам, сколько чего. Санкционные списки все расширяются и расширяются, уже им расшириться вроде некуда, а они все расширяются. Ну, вот так. Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии. Под британские санкции, в частности, попали Совкомфлот, РУСГидро, РЖД, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк. Все, что ли, попали? А также Олег Тиньков, блин, ну вот зачем Олега Тинькова вообще, очень непонятно, да? Иван Сечин, сын Игоря Сечина, Андрей Патрушев, сын Николая Патрушева, Михеев Александр, Полина Ковалева, ЧВК Вагнер. Мне кажется, стороны в геополитическом конфликте хотят сделать друг для друга неприемлемую деэскалацию. Клубок такой сильный, такой силы, что должно погореть ну, очень много чего, прежде чем люди скажут, ну, ладно, давайте договариваться, вот и все. Поэтому это очень сложная ситуация. Такой еще раз повторюсь, не, вообще не было никогда, она очень похожа, что мы внутри вот этой вот ну, гибридной третьей мировой войны находимся. Мы ходим там на работу, там снимаем деньги, что-то там гречку закупаем, за бумагой гоняемся и так далее. Ребят, но, но потом вот эти вот времена, да, назовут не лихие, двадцатые, а ревущие двадцатые. Мой прогноз это все будет до двадцать -го года. Приготовьтесь. Просто кто думает, что через месяц все закончится? Через три месяца? Нет. Это война, которая будет идти ну, во всем мире. Противостояние, значит, эмбарго, продовольствия этим не хватает, люди будут приходить воевать за продовольствие, за энергоносители уже, вы видите, воюют, за продовольствие будут воевать. До двадцать -го года будет заваруха. И, кстати, мое предупреждение всем тем, кто сейчас уехал из России и говорит, мы уехали, все нормально. Ребят, война мировая. Научитесь выживать в этих условиях, вот что надо делать. Точно не рассосется, точно невозможно применять прошлые подходы для выживания, невозможно. Точно до 26 -го года придется выживать. Чтобы сохраниться, надо выжить. Займитесь этим. помните, да, пропала бумага для чековых лент. Чеки можно теперь не выписывать. Так вот, теперь пропала обычная бумага, вот это А4 формата, тоже пропала. Появилась информация, что сотрудники Шереметьева стали экономить бумагу. Им сказали, в частности, руководство сказало, экономьте бумагу, не печатайте билеты тем пассажирам, у кого есть билет в приложении. Пусть проходят по нему. Слушайте, вот этот электронный документооборот, он меня всегда радовал. У нас уже все было в приложениях, но дополнительно к этому мы всегда распечатывали этот бумажный талон, да? Наконец-то. Наконец-то его сейчас не будут печатать. Электронному документообороту ход. Ранее сообщалось, что из-за нехватки бумаги в России перенесли всероссийские проверочные работы. Правда, потом появилась информация от Рособорнадзора, что это произошло из-за распространения ковид. Так, постойте, у нас же ковида, нет. Как? пачка бумаги раньше стоила 250-300 рублей, сейчас полторы тысячи минимум, а иногда две с половиной-три тысячи. Ребята, рост в 10 раз. 92 процента рынка по производству вот этой самой бумаги, да, занимает австрийская Монди и американская International Paper. Общая рекомендация такая, увидите любую бумагу, закупайте нормально, потому что вот цены на туалетную бумагу выросли в полтора-два с половиной раза. Не гречку надо было покупать, бумага. Все-таки правы была моя мама, она сказала, Игорь, пойду затарюсь, а я ее отговаривал. Я приезжаю к маме, она говорит, Игорек, а я же тебе говорила, цена на это. Ну и я вот краснею, на самом деле, да. Я бы тоже знал, что бумага так подорожает, конечно, затарил бы не золото. Золото, кстати, за это время ни не подорожало, а вот бумага конкретно. Рено замораживает свою деятельность в России. Также остановлена работа завода компании в Москве. Рено сообщает, что касается доли в автовазе, Рено Групп оценивает доступные варианты, принимая во внимание текущую обстановку. В то же время действуя ответственно по отношению к своим 45 тысяч российским сотрудникам. То есть пока им платят две трети ставки за вынужденный простой, что будет завтра, непонятно. Рено еще недавно сообщало, что мы остаемся, мы найдем способы, мы будем продолжать работать и так далее. Сейчас Рено заявляет, что все. Глава МИД Украины требовал бойкотировать Рено. Вы знаете, Зеленский был во французском, так сказать, парламенте, выступал ярко, после этого Рено заявил, что тоже уходит. Во-первых, Рено управляет российским автовазом. Ну, жемчужиной Советского Союза в автопроме, да. И в автовазе, ну, он реально все завязано на Рено. Если Рено уходит, автовазу что? Во-вторых, Огромное количество чиновников, МВД, силовиков, ну, да, ездят как раз-таки на Рено. Их кто ремонтировать будет? То есть будет проблемы с запчастями и так далее, придется долго перестраиваться. Я вам так скажу, я вот тут вчера отвез свой Майбах в Мерседес. В сервис. И чего? И ничего, там сказали, все закрыто, мы больше не ремонтируем. Где мне теперь Мерседес ремонтировать? Это блядь, уже не шуточки это вот и не это бравада. Макдональдс уходи. Да Макдональдс, я котлету пожарю, вот все, гамбургер сделаю, все. Здесь это машина, это ну, то, чем мы пользуемся там ну, каждый день. Мы не сможем это восстановить или заменить быстро. Вот, вот в этом вот тревога-то моя. Ребят, шоколадочек больше не будет. Вот компания Nestle объявила о приостановке продаж в России брендов KitKat и Nesquik. Вот все, санкции. Вот еще фармкомпания Санофи прекращает новые поставки, не связанные с жизненно необходимыми лекарствами и вакцинами в России и Беларуси. Одна надежда, что мой друг Викрам да, построит все эти таблетки, все эти заменители, все эти формы и так далее. Викрам, давай. Индусы, вы знаете, на дженериках сделали гигантские состояния. Ну, дженерики — это заменители брендовых лекарств, которые уже теперь можно выпускать, потому что время патентов закончилось и теперь можно. Так вот, Индусы сейчас реально это новое фарм королевство. Вот. И очень много деятельных предпринимателей индусов сейчас в России. Если фармкомпании западные вот так вот будут прекращать поставки, ну, ну, в конце концов, что? Надо будет построить заводы в России и одна надежда на наших братьев, кто занимается сейчас этим вот бизнесом. Северная Корея возобновит Южная, Южная Корея вид безвизовый режим с Россией 1 апреля. Надеюсь, это не шутка, да. Ну, классно, классно, а то эти визы, честно говоря, задолбали. Хоть куда-то можно будет съездить, кроме как в Монголию и в Казахстан, да, вот еще в Южную Корею, да. А, кстати, в Северную можно съездить? Можно? И в Северную. Но отмена визы — это отмена визы, но по каждому человеку, который будет пересекать границу, да, Сотрудники миграционной службы будут принимать индивидуальные решения. Поэтому, если что, вы такие в Корею такие полетаете, все, так и без визы, такие на вас на границе щелк. Как и на это повлиять, от чего это зависит, не уточняется. Да. Поэтому на ваш страх и риск. Сотрудникам крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air объявили о простой до 6 месяцев. Решение принято из-за санкций режима закрытого неба и запретов полетов над Европой. Вот. Работникам обещают сохранить пока что зарплату во время простой отпуска, вот. но что будет через шесть месяцев? Не знаю, если небо не откроет, наверное, будет увольнение. Печально все это. Я говорю, скоро мы будем летать вот в Монголию, Казахстан, ну, кстати, вот, может быть, в Южную Корею, может быть, в Северную, ну, кто хочет, да. У меня для вас есть хорошая новость, знаете, во время ковида, локдауна, да, было очень модно садиться, значит, на самолет, да, и самолет летал над аэропортом, ты сидишь там, музыку слушаешь, с друзьями тусуешь, виски попиваешь, да, это такие путешествия, да, поэтому, скорее всего, мы будем летать вот так вот где-то по кругу, чисто, но ну, мы же привыкли летать куда-то, да, вот так вылетел из аэропорта, туда же сел. Не знаю, на самом деле, мне кажется, мы что-нибудь придумаем. Сегодня стартовали торги тридцатью тремя акциями, входящими в индекс Мосбиржи. Ну, наконец-то. Прежде всего, те компании, против которых санкции пока не введены, они выросли, а акции компаний, против кого санкции ввели, конечно, они упали. Вот такой расклад. Короче, некоторые люди успели затариться подешевевшими бумагами. Я не знаю, вот ты успел затариться подешевевшими бумагами? Я лично с утра прикупил. Да. Норникель прикупил, Лукойлик прикупил, так сказать, Новотек. Вот Фосагра не успел прикупить, Фосагра выросла вот на 28 процентов, а я заявку поставил вот ниже, и мне не досталось. Ну, короче, ладно. Ребят, в общем, смотрите, распродажа бумаг началась, иностранцы массово продают бумаги, бумаги пока есть на бирже, если у тебя еще остался все еще кэш, ну на какую-то сумму, там, не на все, котлеты, не на всю котлету, но на какую-то сумму можешь прикупить эти акции, я рекомендую. В конце концов, знаете, вот если купишь гречку, да, переоценка твоих рублей, ну ну сколько она может составить? тебе жрать придется эту гречку, ты даже ее продать вряд ли сможешь, понимаешь? А если купил акцию, она выросла потом в пять раз, можешь продать. Ну, короче, я ставлю на то, что ну, какие-то хотя бы вот деньги я смогу вот в этой всей инфляционной вот экономике вот заработать. Поэтому давайте так, буду вас держать в курсе, потому что я получаю регулярно очень много запросов, как сохранить деньги. Ребят, никак. Единственная возможность купить какие-то просевшие бумаги и чтобы они отросли, а так больше нет шансов. Ну или вкладывайте в свое образование или компетенции и так далее, Раз вкладывайте не в сохранение денег тогда, а в то, чтобы доход, ваш рост, ну вот такой оперативный доход от зарплаты, от дивидендов вашего бизнеса и так далее. Друзья, каждый день я получаю сотни сообщений от предпринимателей, что делать в этих турбуленциях. Я хочу вам помочь, поэтому я открываю горячую линию поддержки предпринимателей. Это такой сервис. Поэтому здесь будет прикреплена анкета, опиши о своем бизнесе, опиши о своем случае, задай мне вопросы. Я каждую неделю буду разбирать 5 типовых кейсов, чтобы вам помочь. Возможно, твой бизнес попадет под разбор. И вот еще что, в этом же сервисе я открою скоро телефонную линию поддержки, поэтому проходите в анкету, заполняйте, оставляйте свои контакты и будьте со мной на связи. В России все обсуждают новые правила продажи недвижимости иностранными лицами, связанными с недружественными государствами ходили слухи, что если ты как-то связан с недружественными государствами, то ты свою недвижимость не сможешь продать, двигать куда-то и так далее. Сейчас появились разъяснения, что если у тебя вид на жительство в России или постоянное место жительства в России и так далее, то все, можно совершать там операции с недвижимостью и так далее, поэтому не паникуйте. Даже если у тебя есть гражданство второе каких-то там стран недружественных там или каких-то там, например, Мальта там или что-то, все, тоже пофиг, можешь продавать свою недвижимость, двигать в России. Вот так. И вроде бы все ничего. И вроде бы все классно. И разъяснение есть тебе. И вот тебе радство. Но Сбербанковский дом клик просит своих пользователей, вот зачитываю, подтвердить, что у них нет гражданства недружественных стран. На всякий случай. Сейчас на самом деле такие времена, когда все занимаются перестрахованием. Ну, услышите, этот перестрахуется, этот перестрахуется. В общем, все по перестрахуются. И что будет? вот наша жизнь, тогда сами понимаете, какой будет. Поэтому, ребят, если вы делаете какой-то сервис, производите какой-то продукт, поставляете его куда-то, пожалуйста, ну не отрезайте, не блокируйте, да, сами не становитесь причиной вот этого вот обеднения нас. Мой вам посыл, не занимайтесь перестрахованием. YouTube отчаянно борется за то, чтобы остаться на российском рынке. Ну, честно говоря, мы тоже боремся. Для то, чтобы YouTube остался, но у нас э, рычагов как бы нет, поэтому мы боремся... М -м -м -м, как с мы боремся? на <пл> знает, как мы боремся. <пл *дь> Просто сидим и ждем, что же будет. В принципе, пишем всегда, что подпишитесь на мои резервные каналы в Телеграме. Наш способ борьбы — это следующее — подстраховаться. В принципе, в некотором смысле мы тоже подстрахованием занимаемся. Вы знаете, что YouTube заблокировал там много-много-много каналов. России. чего Роскомнадзор им бросил гигантскую предъяву, типа, мол, не восстановите эти все каналы, забаним ваш YouTube здесь, вот, на территории России. И очень большой скандал и так далее. Так вот, недавно, вот буквально несколько часов назад, YouTube разблокировал первый канал, так называемый гостелерадиофонд. Там российские фильмы и так далее, потому что Роскомнадзор сказал, вы блокируете наше наследие и так далее. Но прав Роскомнадзор. И YouTube пошел навстречу. То есть, видите, вот эти вот переговорные позиции, они вот идут, но все-таки YouTube отчаянно цепляется за российский рынок, и я считаю это правильно, если у нас останется все-таки эта площадка. Но если YouTube все же йоп, то ты проиграешь. Ты проиграешь, а я не хочу, чтобы ты проиграл, поэтому подпишись на мои каналы в Телеграме, в ВК, в Яндекс Яндекс.Дзене, в Рутубе, подпишись на мои резервные каналы, и тогда ты точно выиграешь. Ну и напоследок хочу сказать, вот за эти несколько недель